Всем привет, ребят, меня зовут Макс Ютуб и добро пожаловать в новое видео на этом крутецком канале. Сразу советую вам подписаться и поставить, конечно же, много лайков. В этом видеоролике я хочу вам рассказать, как можно заработать, если тебе нет 18 лет. Ну что ж, поехали. Если ты хочешь зарабатывать, то для начала тебе нужно завести YouTube-канал. Снимать офигенные ролики их монтаж, ты кстати, можно заказать по ссылочке в описании. Да. Круто, да? YouTube-канал заводишь, снимаешь видео, там, монтируешь, неважно. Главное, чтобы это набирало просмотры К примеру, могу дать подсказочку. Ладно, не буду приближать. Если, к примеру, о выходит какой-нибудь хит, делаешь на него текст вообще пофиг главное правильный тогда на тебя будут подписываться да я сделала на песню я фрик прикол текст там пишет неправильно неправильно я написал я фрик прикол прикол текст потому что ну много потому что уже правильно сделано, ну, я думаю, нафига мне это делать. Правильно же. Окей. Когда ты набираешь где-то 200, 300, 400 подписчиков, ты должен завести себе профиль ВКонтакте. К примеру, как у меня. Макс Ютуб. Потом ты должен написать в описании. <coughs> Рекламодатель, блогер, какой-нибудь дичь. Чтобы это было сначала как-то хорошо, да. Для... Потом ты должен зайти в описание редактирования профиля и нажать на кнопку карьера. Пишешь название своего канала, сохраняешь и у тебя будет значок работы. И понятно? Например, как я завел себе профиль ВКонтакте. Написал, в первую очередь, Тинькофф Банк. А Теньков Банк, это же лучший банк в истории России. У -у -у. Если тебе нету 14 лет, ты можешь уже завести карту Тинькофф Джуниор. Совершенно бесплатно. По ссылочке в описании все будет указано. Если тебе нету 14 лет... Ты просто можешь себе завести карту, и, кстати, на которую тебе будут скидываться деньги. Окей. Потом ты пишешь любому банку вообще какой-нибудь популярной штуки. К примеру, я могу вам прорекламировать ваше там, приложение. Да? Называйте цену. Сначала называйте от 200 рублей. Вот как я сейчас. Альфа-банку назвал 2500 вы думаете, на какие в шеи я все это блин покупали? Какие еще шеи, а? Ну, не знаю. Это нужно быть гением, чтобы до такого додуматься. Я не знаю, что так же зарабатывать. Ставь лайк, подписывайся на канал. Да, я рассказал все, что знаю. Забыл, я меня зовут Макс. Ютуб. До новых встреч, до новых роликов. Всем. Пока!